Всем привет, меня зовут Игнат Шмагун, и я рад приветствовать вас на сайте курса «Краски жизни». Я уже очень давно зарабатываю в интернете, а последние несколько лет еще и обучаю этому людей. И меня часто спрашивают, как заработать в интернете с полного нуля, без вложений, без партнерок, без продаж, рассылок и начальных навыков. Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу, чтобы вы подумали и сказали мне, что вообще такое интернет, из чего он состоит. И правильным ответом на этот вопрос будет контент. Да, по сути, любой сайт, будь интернет-магазин, блог, новостной портал – это совокупность контента разного рода. Даже этот сайт, на котором вы сейчас находитесь – не что иное, как контент. Так чему это я? Дело в том, что интернет с каждым днем растет. В каком-то смысле он захватывает мир, становясь все больше и больше, и этот процесс требует пищи. Поэтому вместе с интернетом растет и потребность в контенте. Причем эта потребность настолько велика, что сложно представить. А там, где есть спрос, естественным образом появляется и предложение. Я думаю, вы уже поняли, что основная деятельность того заработка, который я предлагаю, основывается на создании контента. Тожно ли это? Утвердительно нет, если вы будете следовать моим советам из видеоуроков. Теперь более подробно о самом курсе. Для работы по моей системе вам нужно будет выделять примерно по 30 минут в день. Курс разделен на 16 видеоуроков. Каждый очень важен и раскрывает какую-то определенную тему. Всего будет рассмотрено две полноценные стратегии заработка. В первом случае вы будете создавать контент для различных сайтов, которые готовы платить за это деньги. Я покажу, как легко найти такие сайты, а также, что нужно сделать, чтобы вас искали и предлагали поработать за вознаграждение. Во втором случае вы будете делать контент для себя, для своего собственного сайта. Смысл здесь заключается в следующем. Есть сайт, который вы каждый день пополняете новыми страницами и статьями. На каждой странице вы размещаете рекламу. После чего пользователь переходит на этот сайт с целью посмотреть интересную статью и попадает на рекламу. Именно за это, за то, что вы являетесь тем самым мостиком между клиентом и заказчиком, вы будете получать денежки. А самое интересное, что этот денежный поток будет пассивным и постоянным. И чем активнее вы будете на него работать, создавая контент, тем сильнее доход будет расти и радовать вас. А тяжело ли вообще создать контент? На самом деле вся работа, грубо говоря, будет сводиться к тому, что из одного места скопировал, а в другое вставил. Причем материал на выходе будет получаться уникальным и качественным. Основные плюсы заработка по моей системе – это, естественно, время, в первую очередь. Как я уже сказал, на работу вам нужно будет выделять в среднем по 30 минут в день, что позволит начать зарабатывать, совмещая процесс с основной профессией. Для многих это важный критерий. Во-вторых, мобильность. Да, вам не нужно обязательно иметь компьютер. Всю работу можно выполнять и при помощи планшета или мобильного телефона. Это, конечно, не так удобно, как при работе на ноутбуке или компьютере. Отрицать я это не буду. Но все же такая возможность есть. Далее, ваше местоположение. Работать вы можете, находясь где угодно. Ваша страна проживания и гражданство не имеет значения. Главное это, чтобы был выход в интернет, хотя бы на полчаса в день. Все остальное это уже второстепенное. Как вы поняли, имея устройство с выходом в интернет и уделяя работе около получаса в день, можно зарабатывать деньги, находясь где угодно. Только подумайте, сколько вы сможете сэкономить сил и времени. Тут абсолютно не важны ваши навыки. Я сделал очень подробный курс. Там не так много действий, которые нужно совершить. И даже если у вас будут вопросы, вы всегда сможете задать их. У нас постоянная служба поддержки. Еще я человек творческий, с множеством увлечений. Я занимаюсь спортом, резьбой по дереву, рисую, учу иностранные языки, путешествую. У меня на это все хватает времени, потому что я работаю целиком на себя. И чтобы вы смогли достичь того же, нужны конкретные действия. Ваши действия просты. Оформляйте заказ, оплачивайте удобным для вас способом. Изучайте видеокурс и получайте прибыль уже сегодня. Пора переходить на новый уровень жизни, который более ориентирован на комфорт и удобство. Я уверен, у вас все получится. С вами был Игнаш Магун. До новых встреч!